Насколько необходимо создавать сайт, начинающему коучу и психологу часто задают мне специалисты помогающих профессий. В чем отличие между сайтом и лендингом? какие могут быть альтернативы для создания сайта. Сегодня поговорим об этом на связи Ольга Ашпина, эксперт для продвижения психологов и коучей. Друзья мои, я могу сказать вам однозначно, что на начальном этапе продвижения я бы вам не рекомендовала вкладывать свои деньги в создание и развитие своего сайта. Потому что сайт, это как именно такая организационная ваша площадка, всегда будет всегда будет требовать не только вашего постоянного внимания на наполнение его контентом, но и в том числе финансовых вливаний. Если вы будете создавать сайт и, соответственно, конструировать его на какой-то из площадок, неважно, платная она или не платная, вам в любом случае необходимо будет направлять туда ресурс времени, это как минимум. Если вы не умеете конструировать сайт, то сначала вам надо будет обучиться это сделать, это уже затрата времени. И второй момент для того, чтобы поддерживать именно сайт в таком вот активном живом виде поэтому когда ко мне обращаются с таким вопросом я с Задаю встречный вопрос, а какая цель вашего сайта, потому что если сайт вы не раскручиваете, если сайт вы не, не направляете на него рекламу, нигде его не индексируете, никаким образом не продвигаете сам сайт, то ваш сайт будет похож на а, бутик дорогой элитной, например, мебели, которая стоит глубоко там, за опушкой леса. То есть для ваших клиентов наличие вашего сайта, если вы его нигде не анонсируете, будет означать, что, что у вас просто этого сайта нет и соответственно и в поле зрения тоже его не будет поэтому прежде чем вестись на такие вот маркетинговые уловки и я бы даже сказала иногда манипуляции а, тех специалистов, которые зарабатывают на создании профессиональных сайтов, я бы вам конечно рекомендовала пока на таких малых оборотах сделать аналоги сайтов что такое сайт по сути? по сути это информационная площадка на которой вы можете рассказать прежде всего о себе и второе сформировать перечень ваших услуг на сегодняшний день то есть чем вы конкретно можете быть полезны для своей аудитории а, сайт может одновременно у вас выполнять роль блога, то то есть в которых вы можете размещать свой контент. Все эти функции, все эти функции с описанием товара, с контентной частью, с представлением себя, вы абсолютно спокойно можете реализовать в социальных сетях, в большинстве социальных сетей причем. Вот сейчас во ВКонтакте, в Фейсбуке есть такие... Возможности при написании, а, написании какого-то контента или заметки сформировать прям целую статью. И очень многие достаточно грамотно делают из своей статьи а, ну, настоящий практический сайт, потому что включают туда различные визуальные блоги, видеоблоги, фотографии. Отзывы, ссылки на другие ресурсы, текстовое описание, перекрестные ссылки. То есть, если у вас есть желание рассказать очень развернуто о том, чем вы занимаетесь, для кого и максимально чем вы полезны, да, то все это можно реализовать в том числе вот в таких контентных статьях. Это не посты, это статьи, которые в том числе можно формировать отдельно во вкладочке то есть чтобы они всегда были удобно под рукой у клиента и соответственно были видимыми для клиента и при этом не нужно вкладывать каких-то денег для того чтобы продвигать вот эту вот эту страничку продвигать вот этот ваш лендинг да и ваш ваш сайт кстати что такое лендинг это одностраничный сайт вы наверняка видели когда регистрируетесь на различные мероприятия открывается одноэкранный такой, да, баннер, и под этим одноэкранником вы можете дальше листать, листать, это такой длинный получается лендинг пейдж, да, когда одностраничный длинный сайт, то есть это тоже аналог сайта, чаще всего такие лендинги изготавливают под конкретный вид услуги или под конкретный вид вашего, например курса, программы с названием вебинара с названием вашей консультации то есть лендинг пейдж делают конкретно под целевому, ну, по целевому назначению, там идет описание не только ваше да, а именно то событие, то мероприятие на которое вы хотите пригласить или тот курс, который вы хотите или программу хотите продать поэтому есть конечно нюансы если до сих пор путаница, что происходит и все таки сайт или лендинг или вшивать эту информацию в статьи, или все-таки максимально размещать о себе информацию в сторисах, вечных вечных сторисах. Да? Сейчас, кстати говоря, во ВКонтакте появился аналог хайлайтерам а, или вечным сторисам, которые есть в Инстаграм. Называются они во ВКонтакте сюжеты. То есть такие же можете делать тематические подборки из своих опубликованных сторис, а, по которым ваш клиент может тоже составить о себе представление, в том числе посмотреть отзывы, посмотреть прайсы на услуги вообще посмотреть какие услуги бывают посмотреть что-то из вашей личной жизни из вашей профессиональной деятельности и так далее, и так далее. Поэтому <смех> в плане экономии я бы, конечно, рекомендовала не вкладывать деньги сразу в сайт, но это не означает, что вам в дальнейшем этот сайт не пригодится. То есть здесь я бы, конечно, его так не рубила с горяча, потому что чем дальше вы развиваете свой профессионализм, тем становится понятнее, что необходима какая-то площадка общая, сводная, где вы могли бы размещать всю эту информацию аккумулированно. Потому что клиент видит вас во ВКонтакте в одном виде, ну, вернее в одну информацию да, в фейсбуке, в другую в инстаграме. То есть сайт может стать такой, такой вот общей площадкой. А замену сайта, если вы хотите именно такой информационный носитель, может, например, может сделать таплинг. То есть вот подобная программа, которую мы устанавливаем в инстаграме. Под своим описанием есть таплинги, если хотите, можете посмотреть, как это выглядит, у меня, да, у многих да, экспертов это есть. То есть мы проваливаемся на ссылку в таплинг, и там видим тоже разные разделы, это могут быть приглашения на вебинары, это могут быть подборки отзывов, это могут быть текстовые блоки и так далее, видео, сюжеты и прочее, прочее. Поэтому, если путаетесь, вот именно как правильно себя отобразить в разных социальных сетях, нет такого опыта или, например, боитесь что-то сделать, не так, с удовольствием вас приглашаю на свою 15-минутную консультацию аудит, провожу их чаще всего в скайпе бывает такое, что мы встречаемся с несколькими сразу экспертами и это значительно обогащает вашу встречу пишите пишите под этим видео ищите меня в социальных сетях, обязательно встретимся и записывайтесь на консультацию, увидимся, удачи